Земля прощай! В добрый путь! В косуле. Да, да. Догнать! Э, э, э, э, э, э, э, э! Вот здесь живет утка, друзья. Смотрите, как рыба может видна какая-нибудь. Мужественный экипаж воздухоплавателей готовился к посадке. Неумолимо приближалась. Оп. Ой. Здравствуйте, глупо уважаемые любители летных видов спорта! Построите в какое э, красивейшее место, видимо, берег Немана. Я попал и приехал на базу, скорее всего, тех, кто летает на воздушных шарах. Сейчас исполнится мечта моего детства – полетать на воздушном шаре. Я надеюсь, правильно попал. Лавадена? запас как раз его турбует? Хей! Смешно, живой. Ваше вечер. Здравствуйте, любые любители Летников Витаспорта. спорта. здравствуйте. Витас будет катать меня на воздушном шаре, в мечту моего детства. Давай. Ветовас не ваше я Вот, а 2 уж Уж уж Друзья, мы прослушали инструкцию по безопасности, когда дует ветерочек, шар это очень большая конструкция, он делает бах, бах бах и его тащит по полю. И если вы начнете типа, пытаться высунуть руки за борт, то все лишние предметы, ну, в общем-то, они пытаются отскочить. Поэтому, представьте, лапу туда засунули, ее заживало, такое быть не должно. Поэтому инструктаж, хвататься за правильные места, не хвататься за шланги от газовых баллонов и так далее, тому подобное. В общем, всем все объяснили, очень грамотный полотный инструктаж, молодец. Мой первый опыт с воздушным шаром был такой, я запускал хомяка. У меня такой хомяк жил, я ему сшил моделистик-конструктор или где-то еще. Был такой, чертежи были из папиросной бумаги большого шара. Сделал горелку из чего-то там, не помню. И надулся, шар действительно взлетел, но <связано> неудачно я его немножко пустил, его качнуло. Загорелась оболочка, в общем, хомяк или жив остался. Вот. Так что я надеюсь, что значительно все правильнее. Шары воздушные, безопасный вид спорта. Только что говорили, что там чуть ли не в 11 раз безопаснее чего-то. Ну, еще, в принципе, все безопасно. И планиризм, и парапланиризм. Главное, грамотно к этому относиться. На мой взгляд, наибольшая проблема для воздушного шара – это сильный ветер. Потому что, ну, как вот приземляться, если ветер сильный? Я не знаю. Я буду попробую потом задать вопрос, насколько там вот этот вот ветер критичен. Ну, сказали, что сегодняшний не критичен. Хотя мы только что летали на Джогасе. Было километров 20 в час. И так вообще Тима Ветер помогал сегодня взлетать на этом Джогасе. Ну что, погнали. Как на ракете. эй эй эй эй эй эй Я лечу. Скорость растет. 70 ставлю. Еще медленнее. Страшно, конечно, без парашюта сваливание делать. А он нос опускает, друзья. Ну, а динамическое сваливание. Задираю его. Сильнее падает скорость. Падает, падает, падает, падает, падает. Оп. Да, более энергично. Ну, смотрите, вот с этой стороны, как это видно. Задираю. Ну вот, нагло. Оп! Ну, оп, о. Это уже было. Вот это у меня уже наказал, сказал, чувак. Не наглей. Что это такое? Это на базе Хонды. А, такой вот наполнятель. Сейчас оболочка надувается. Сейчас мне будут показывать.. Какие-то хитрости. Материал, да, собственно, из такого когда-то парапланы даже шили. Это более... Ого-го-го-го. это наш, клапан. называется парашют. Пред... Но это как, как клапан работает. Он... Э, горячий воздух. Ага. Если ты хочешь спуститься, немножко... Отравливаешь, будет, понятно. Да. Фаза, когда... Тарахтелка больше не нужна, и вот наш шар оживает. Класс, он уже... Вот-вот, вот этот момент, когда лёгкий. Лет... Всё. Нужно держать обязательно корзину, иначе это всё улетит. Вот он, на Когда-то, давно-давно, братья Монгольфье... Придумали вот такую штуку. Прощай, земля! Земля, прощай! В добрый путь! <сёк> Ой! Вау! Волшебство! Слушайте, друзья, первое ощущение это... Э, ну, Стар, конечно, он волнителен. А дальше какой-то вот магия. И так еще не летал. Как в Основное ощущение – тишина. Мы сейчас двигаемся со скоростью ветра, ну потому что, собственно, 23 километра в час. И вот мне все говорили, замерзнешь, как ты полетишь в шортах. И сегодня 31 октября, то есть уже практически ноябрь месяц. солнце, которое светит, плюс еще и горелки, которые горят. Это три шанты Двигается тень от нашего шара, вы можете по ней видеть, насколько быстро происходит движение. Ну, 20 километров, 23 км в час. Ну, так вот. Вот оно путешествие. Здесь восторг от того, что земля внизу, она проплывает медленно. В чем кайф сейчас? Внизу проплывают дома. Ну, вот, смотрите, вот они. И петухи кричат то есть люди что-то там говорят, причем это из-за того, что сейчас полная тишина, то есть фокус в том, что сейчас тихо, совершенно, вы даже не представляете этой тишины, потому что ветра нет, и обычно ты летишь на чем-нибудь, на параплане, на планере, на чем угодно, всегда есть ветер, всегда на тебя дует выбегающий поток, ты с ним взаимодействуешь, а здесь тишина. Слышите, собаки лают, я не знаю, доносятся ли вам эти звуки, но это просто восторг. Смотрите, как мы здесь низ, низенько. Прямо над дорогой, над лесочком. О, на теперь дует ветер немножко, а это значит, ну, меняется. Вот а, скоро ага. что-то Тормол тормозим, Сейчас как -то. Почувствовал силу ветра, ветер набегающий, то есть мы опустились более низкие слои атмосферы, и... ну, вот наша тень нашего шара скользит по глади воды. Только теперь 14 километров на час наверху 23, сейчас сейчас Ну, низенько. и таким образом так... там.. можно регулировать направление, то есть внизу ветер направление, а потом какое другое другого направления. ты во я говорю, то по машину селяйся, мы раньше только если вы за туж то и не версим, так играет, то есть я не только и ну я не был ужови, кошком с отвертень славко. это Да, пати пентини, она очень хорошо мортизует, смыги. Банда всякая синтетина но это и лучше. Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Ну, токс если это поднимаемся потихоньку вверх. Сразу шар начал разгоняться и сразу я почувствовал, как ветер дует вот с той стороны. Относительное движение. Шар обладает мощной достаточно тоже инерцией. Но постоянно нужно разогнать такую массу воздух. Сейчас мне обещали показать самый красивый огонь. Срочно? Тейп. Вау! Вау! Я, наверное, как на на ты считаешь, что угнется, только без мели милинам. Два варианта. Или бесцветный, ну, или... Да. шумный, а этот такой вот называется а -а -а. так, антикоровый. Регулируется, видите, сколько краников. Тут главное не запутаться. Собаки очень наследок. они везде лают. Mm -hmm. литвишка, mm -hmm. И раз только я потарлил эту девушку, сбался сболтался седангу Нейна. наверное это Собачий лай в небо не идет. Ага. Ну идет. Наша компания. Juh. Juh. Почему тепло? Потому что, во-первых, от к тепло, реально раз. А Во-вторых, ветра нет. Ветра нет, мы летим со скоростью воздуха. Звуки такие абсолютно постаральные, То есть там коров говорят, мууу. Можно... Ну, Собаки лают. Можно... То есть вот это совершенно на полет не похоже. М -м -м -м. Такой, который, к которому мы привыкли с ветра М -м -м. и так далее. То есть это похоже на что-то такое совершенно нетипичное. И тишина. Не только мой, мой, этот вой коров. коров. <laughs> курицы <laughs> прячутся. То постреляйся мушок. Что с этим, поспожай, Все, все забежали. За два раз бежали все курицы от нас. Шлеп, самое неприятное, что может быть. Да, да, да. Самый большой, самый враг. Враг. Как и у параплонелистов. Будем пролетать над заправочной станцией, где только что заправлялись с газом. А да рейка? Сегодня долго не скрылся, мы чего-то пустили, но что-то в Попали в нисходящий поток, друзья. Видите, как инерция чувствуется. Камера приобретена благодаря уважаемым подписчикам и спонсорам Мечта Литайс. Поддерживаем, поддерживаем, да. мы снимаем концерт Да. смотрим. Да. Мы, друзья, познакомились как раз благодаря Ютубу. YouTube. YouTube объединяет. Списались и вот так вот... Я, я сказал, что я не, не летал никогда на шаре, это мечта моего детства. Так и было. Когда я хомяка еще запускал на склеенном воздушном шаре, вот тогда я думал, что и сам хочу. Ну, решил на хомяке, правда, проверить. Я вот здесь был, была щука, и, ну, и сейчас, может быть, есть. 50 лет назад, по крайней мере, была. Не-не, броли. с Друзья, самое главное при полете на воздушном шаре на и тот прекрасное место, где можно будет приземлиться. Ну и понятно, что линия к передачи ⁇ это вот самый наш большой враг. Вот мы ее сейчас перелетаем, и там вот будет... И подберем поле поприличнее, будем приземляться. Мы прилетели у нее города Алитус. В закатном солнце, конечно, время для полета выбрано, на мой взгляд, изумительно. эй эй эй Ой, люди. Друзья, полетайте на воздушном шаре, поищите, вот где это возможно. Ну, в Литве понятно, к кому обращаться, я надеюсь, вам. А так? О, мы проходим железную дорогу. Видите, уже даже вышел. О, косули. Да, да. Аж из-копы. Из-под копыта все несется. Маряк, какой будет ветер, видите? Перегрев. Я yeah, все хорошо, все хорошо, все. Хорошо. Yeah. Без Оп. Проходим деревья. Ну вообще фантастика! Я даже не представлял, что так можно низко летать на шаре. Можно вон потрогать все, вот проводочки под нами, крайние яблонки. Кот кудах так так, кот кудах так так. Ну лабейеры. Ну и вот впереди где-то место нашей будущей посадки. Перелетим этим деревья, и там поле красивое. Ну, я его на поселе красивое, красивая, я его поселю. Ешь косынки это? А, наверное, ну ты... ликон. Это, друзья, любимый... Милмо моей земли еще никто не пролетел. Класс. Я в восторге. Здесь ветерочек даже задул. Смотрите, видите, как заколыхались. Штуки все. Да, не что то с Ужовьево Нет, не летим сюда. Здесь восходящий пот... ветер сильный. Видите, как несемся мы относительно земли. Поэтому будем ждать. Более удачного, подходящего места. Да, видно. Вот Представляете, можно опуститься, так посмотреть. Чук-чук. Потрогать все и дальше полететь. Но видно даже, да, что это такое вот какое-то не очень хорошее место. А вот там вот дальше видно, что получше будет. Но главное, чтобы не кончились хорошие места. Тогда можно на дверях помесеть. Это контент огонь поснимать. Ой, наш отважный капитан. А че ты вот. А шерноголой какой-то пулькой. Тикры. Да. Умение управлять инерцией, это реальное искусство. То есть я вот вижу работу пилота. Это вам не ручку дергать на плане. все. Тут там чух-чуха, все, он меняет, а тут привыкнет к инерция. Когда нагреть? Когда не, когда не перегреть. О! Mm -hmm. oh. Посмотрите, можно заглянуть в гнездо этого Гандраса. А из того. Я Политовский первый раз вспомнил, а потом понял, что как он по-русски называется. Я, друзья, даже Политовские стихи в юности писал. Девушки, блятья, было дело. Трактор едет. буль, буль, буль, буль, буль, буль, буль, буль, буль, буль. Не бьёгит, я готовлю, с же вожусь всем висказ по колплана. Мы готовы к посадке. Дерево, смотрите какое. На бьёгит, не бьёгит. Вот, смотрите. тогда речка уже нёс. Ужли нёс? Фу, я уже приготовился садиться, друзья, Да, но... но... по -по -по поселись. А, пашня. Ну, короче, не хотят нас пачкать пашней. Какая забота! Прям заодно может закат досмотрим в небе. Солнце уже, смотрите, садится. Ну, да. О, опять, опять эти косули. Зуйкис! Заяц, заяц, заяц, заяц! Парыч, тыч, тыч, ты ты ты Заяц! Ну, заяц, Какой заяц вкусный, друзья, вы не представляете. Я зайцев очень люблю. Я же волк. Да, да, да. Склончик и как раз под ним этот затишок. Но лэп, враг любого летателя на воздушных шарах. Мужественный экипаж воздухоплавателей готовился к посадке. Неумолимо приближалась. Ну, еще там не очень. Вот там коровы, там авис. Ну, собаки. Большая ферма, смотрите. Там овцы, вот. Гав-гав-гав. Тень нашего шара все дальше и дальше от нас, потому что солнце садится все ниже и ниже к горизонту. Вот какой дом. Вокруг него куча строительного мусора. Угу. А, мусора овцы. новые, новые. А, это производство. А. Производство колец. Нужно побольше места, чтобы... О, утка! Утка! бах пах, А, ушла. Вот здесь живет утка, друзья. Смотрите, как рыба, может, видна какая-нибудь? тым тым тым О! Ну, бишки в воде еще не прикарвят А Смотрите, отражение нашего шара на воде. Ну-ка, есть? Есть. эй я и брук, что Ой-ой-ой, смотрите. Оп! Вот это точность. Хоть во двор садись, им, садись. Вау. Тихонечку мы двигаемся вперед. Ничего да, ниже, тем прикольнее. Я так понял, Это что я дико обожаю. Молодец. Молодец. М -м. И так летим над очередным озером. Это такое красивое озеро, здесь можно купаться. Вот у нас 10 киловольт под пузом, вот мы сейчас должны перелететь, отдали дальше поле и какие-то опять киловольты. Там, там и большая, думаю, в Литве. В Литве самая большая? Да. А еще вот и трава какая-то вот через дорожку. Сейчас, может быть, на траву будем приземляться вот сразу за деревьями, чтобы до этой самой большой в Литве электропередач-линии успеть. Вот, это, конечно, контент огонь, друзья, получаете прямо. Биокистот, уголиукас, подал плану. Ой. О, Вот и Вот Ну, вот Sairau šiam! O! Dar viena visų vidinių dvidešimt dvidešimt dvidešimt dvidešimt dvidešimt dvidešimt dvidešimt dvidešimt ему А вам так Аж говорю, по не О! О! Сразу машина подбора. Дос как малон, но ты по байга не лапая, Ой! Из всех проблем, друзья, наступил в коровью липошку. О! О! Ну, как это говорят, кто мог наступить в говно? Я на посадке После посадки Ну, смотрите, друзья, это офигенная штука Вот мы, мы приземлились вот Было, конечно, если я вам не слышу, совсем страшно Было чуть-чуть вот. Ну, вот как, друзья, снизу выглядит эта корзина Она по-настоящему плетеная Почему плетеная? Чтобы выдерживать все эти бах-бахи Здесь, видимо, какая-то кожа Все крепко Оп, мы смотрим, как это организовано. Оп, оп. Мы прошли, цепанули дерево крайне. Потом пум, пум. И достаточно быстро корзина остановилась, немного туда проехала. И здесь такой реальный затишок ветровой. Но я не очень представляю, как этот шар приземляется, когда ветер очень сильный. Непонятно мне, не видите, даже ветром его час пытается куда-то точить. Козуму напугали одинокую. Сейчас потрогаю. Тепленький? Да, слушайте, немножко. Тепленькая прям тряпочка. Вот такая вот. Все. Вот этот клапан пресловутый. Ой, как, как тут тепло, друзья, прям. За счет того, что я в шортах, я вообще туда хочу залезть внутрь. И... Ой, все, весь воздух вышел. Ромашки. Прям как у меня на шортах, смотрите. И, кстати, у меня, видите, на шортах буква Т посадочная. Это прям специальные шорты. Интересно. Коза у меня что-нибудь съест, если я дам травку. Ну, коза. Нет, сбежала. Чувствует волка. Надекая, очу. Лобы Смогу, смогу, лобы Линсма. Спасибо большое нашему пилоту. Итак, если вы хотите полетать на воздушном шаре, контакты будут в описании. Вы всегда это в Литве найдете. Ну а так, ищите. О, Ну, я категорически, хоть раз в жизни это надо сделать. Вот, точно. Я теперь, когда он мечтал летать, обогатился новым опытом. А я новым восторгом. Я, видите, такой очень немножко, ну, не пришибленный, а в удивлении. То есть для меня вот это волшебство, которое было магией, еще не закончилось. Вот, осторожно здесь, видите, все. Вот я вот уже не один раз наступил, похоже. Ну ладно, постираюсь, в конце концов. Заходящее солнце, как команда э, выбирает воздушный шар. эти вот сворачивают в длинную колбаску. И, наверное, дальше будет как-то скручивать. Это все загрузят в прицеп. И нас всех отвезут к месту старта. Я не знаю, сколько мы километров пролетели. Но это было совершенно волшебно. Совершенно.